Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи, с вами заново я, канал Серый Кролик. Сегодня будет тематика видео, какую же породу или каких же кроликов выбрать для ну, начального старта, или ну, с чего стартануть, что завести или кого завести, чтобы заниматься кролиководством. В более-менее каких-то там ну, масштабах. Во-первых, нужно остановиться на таких главных вопросах, для чего мы будем заводить кроликов. Первое, для мяса. В скобочках для мяса для себе или для продажи дальше. Для, может, для детей нужен там декоративные кролики дальше. Может, мы хотим племенным сразу заниматься кролиководством. То есть будем выращивать кроликов на племя. То есть, как вы видите, огромное количество есть вариаций по разведению кроликов. Для чего мы будем их содержать? Сразу говорю такую мыслью. купить кролика, а потом, а, потом придумаем, куда его деть, не пойдет. Вот я содержу у себя в хозяйстве кроликов в первую очередь помесь. Почему помесь? Так как породистые кролики стоят денег, и денег еще и немалых, а у меня рука была не набита по поводу кролиководства, вот я и начал разведение кроликов с помеси. <с во-первых, я держу уже больше года руку набил, знаю, когда прививать, чем прививать, чем поить, чем кормить и все-все-все остальные нюансы. Смотрите, чем отличается помесь от э, породы? Ну, экстерьер, то есть помесь это помесь, она может выскочить, бульдог со сорогом такие, что, как вы видите, окрасы, все разное, да? А вот у породистого кролика там экстерьер должен быть одинаковый. То есть папка, мамка, ну, смотря кого мы там берем и все остальное. Это первое. Второе. Весовые кондиции. Ну, с этим люди начнут со мной, наверное, некоторые спорить. То есть любого кролика можно закормить, и он будет весить там как динозавр. Но все же, у каждой породы есть свои таблицы по набору веса. Вообще, есть, это уже всем известно, это не огромная там наука, чтобы это все узнать. А вот с беспородным кроликом с этим сложнее. То есть, возможно, разные варианты. Есть, которые хорошо набирают вес, как бы ты их не кормила, есть не очень. Но, снова же, породистый кролик требует большего ухода. То есть, внимание на что? На питание. Мы не будем им кормить яблочками, чтобы он вырос, там, 800 килограмм, 800 грамм в килограмм дал в месяц. Не даст он То есть уход уже за ним будет больше Смотрите Есть такие породы, да, как Бельгия там, То есть крупногабаритные породы Которые требуют отдельного ухода То есть рейчатые полы На сетку их не поставишь То есть уже нюансики по поводу помеси во первых вот как у меня все на улице да у меня нету специализированного помещения, но я к этому приду все-таки второе с кормами могут быть перебои то есть смотрите в я буду кормиться комбикормом специ, ну специальным как говорится пуховичским а вот могу месяц закормиться там сено зерно и все остальное то есть это тоже финансы финансы тянут копеечку добренькую кролики вообще если большое количество кролику то кролики конечно же тянут а еще не всегда можешь их и продать там котик уже наверху то есть останавливаясь на небольшом таком видео хотелось бы сделать те люди которые хотят купить кроликов впервые или же они держали в детстве когда-то кроликов но хотят вот срочно хотят купить и будет будут разводить мой совет не знаю хороший плохой но не тратьте вы большие деньги на закупку племенных каких-то там кроликов купите обыкновенную помощь, посмотрите как она, она у вас пойдет Сможете вы их ли кормить как положено, поить как положено, лечить, потому что они все равно будут у вас болеть там различными заболеваниями, колоть, строить клетки, строить помещения. Если все вы это сможете делать, покупайте аппарату в дальнейшем. Если нет, или забывайте про кроликов, или держите память. Ну, на этом я видео буду заканчивать. Если мысля вам интересная, понравилась, ставьте лайки, оценивайте. Задавайте вопросы по тематике видео, всем отвечу. Всем-всем-всем-всем пока. Спасибо за просмотр.